препараты tf принимать обратитесь к операторам они вам помогут с чего начать человеку который случайно узнал о вас в фейсбуке спасибо пожалуйста элен джак я рекомендую вам пройти первую бесплатную ступень школы кайлас на моем официальном сайте вернее на канале в youtube который называется андрей дуко официальный канал ильяна Спинели. Если вам интересна эзотерика, если вы хотите изменить вашу жизнь в хорошую сторону, проходите ступени Андрея Андреевича Дуекова. Спасибо.